Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Корифея и живого классика Малкольма Гладуэлла «Бомбардировочная мафия. 10 основных фактов». Сбрасываем бомбы на кнопку подписаться и на колокольчик тоже, а мы начинаем. Факт первый. О ком эта книга? Театр в США, которые разрабатывали собственную доктрину ведения войны, заключавшуюся в точечной бомбардировке ключевых военных и гражданских объектов врага вместо ковровых бомбардировок, уничтожавших все живое в зоне бомбометания. Страшные уроки Первой мировой войны. Изучая глубоко травматичное для общества события, группа единомышленников военных авиаторов пришла к убеждению о необходимости коренного изменения методов ведения военных действий. Они предложили новую доктрину войны, которая будет лучше, где решающую роль будет играть быстро развивавшаяся в то время авиация. Третий факт. Вынудить жертву взмолиться о заключении мира. Чтобы избежать массовой бойни в войнах, предполагалась доктрина бомбежки ключевых военных и инфраструктурных объектов врага. Спикировать, разбомбить десяток тщательно подобранных заранее целей — бомбардировочная мафия оставила перед собой важнейшую этическую задачу — попытаться сделать войну максимально гуманной. Трудно попасть авиационной бомбой точно в цель. Характеристики полетов самолетов и в частности бомбардировщиков до и во время Второй мировой войны. Скорость самолета, дальность полета, высота сбрасывания бомб во время достижения бомбами цели не давали возможности эффективно решить задачу точного попадания в цель. Пятый факт ⁇ выбор целей. New Year Fair Child ⁇ один из ключевых мафиози. В своем докладе обращал внимание на Эквидуки, сети энергосбережения, как наиболее очевидные цели. Приводя в качестве примера Нью-Йорк и его важные стратегические объекты, он убеждал слушателей в том, что парализовать весь город можно с помощью всего 17 бомб. ПВВЧ-1. Планы воздушной войны, часть 1. Документ представлял собой полностью обоснованные выводы и расчеты о необходимых ресурсах для военного воздушного флота при вступлении США во Вторую мировую войну. В ПВВЧ-1 приводились четкие цифры по количеству необходимой авиатехники каждого вида, план стал тактической доктриной. Точки удушения для Германии. Всего за 9 дней, в соответствии со своей теорией точек удушения, мафия определила основные цели для воздушных атак. Их полный список вы найдете по ссылке в описании к этому ролику. Восьмой факт. Вы сбрасываете бомбы на все, что можете. Однако военные Великобритании не принимали такой подход, считая мощный воздушный флот основой для расширения масштабов войны. Их военная доктрина предполагала метод бомбежки по площадям – то же, что и ковровая бомбардировка. Где провести границу? Логика уничтожения гражданских лиц в ходе ковровых бомбардировок военные пытались обосновывать следующими рассуждениями. Они – гражданское население, активно действующие бойцы противника. Десятый факт. Метод сработал. Благодаря старанию бомбардировочной мафии и настойчивости были воплощены в жизнь многие военные теории и технические задачи. Удалось уменьшить человеческие потери. Их идеи живы и сегодня, метод сработал. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Точечно сбрасываем бомбы на кнопку подписаться, слушаемся маму и читаем книги вместе с читай быстро.